Приветствую вас на восьмом уроке бесплатного пошагового тренинга «Канал с нуля до первых денег». Тренинг записывается совместно с Филиппом Продан в рамках нашего основного двухмесячного тренинга «Трафик менеджер». Тема сегодняшнего урока – комплекс действий по правильной загрузке видео на канал. В результате мы получаем оптимизированное видео, которая само начинает продвигать себя на YouTube из-за ошибок на этом этапе, которые совершаются по незнанию из-за нехватки времени из-за желания отложить на потом, ваше видео не получает нужный толчок и не набирает достаточного количества просмотров, то есть не продвигает себя и не продвигает ваш канал. В рамках этого курса я свящу основные моменты загрузки видео на канал какие то нюансы детали то есть информация для продвинутых то что мы рассказываем людям которые уже имеют какую то подготовку в рамках нашего тренинга трафик менеджер здесь эту информацию я обозначу чтобы не затягивать данный урок и все таки данный тренинг предназначен в первую очередь для людей которые стартуют начинают и эта информация возможно для них будет лишней. итак на диске вашего компьютера лежат файлы с роликами, которые вы создали сами, либо, используя рекомендации прошлого занятия, скачали себе с чужих каналов. Первое, что вы должны сделать, это изменить имена этих файлов в соответствии с ключевыми запросами, которые вы подобрали в своем SEO-ядре канала. Если вы задание по SEO-ядру выполнили полностью, то у вас уже названия оптимизированные, подобранные для ваших роликов есть. Вам остается только выполнить операцию переименования. Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем, например, переименовать. Если настройки вашей операционной системы стоят такие же, как у меня, то есть у вас отображается расширение файла. Три буковки, стоящие после точки, определяющие тип вашего файла. А расширение файла вам изменять не надо. Требуется поменять только имя вашего файла. То есть если операция переименования выполнена была правильно, то значок у вашего файла не изменяется. То есть вы не меняете тип файла. Расширение вашего файла это название вашего ролика на YouTube. Пожалуйста, об этом помните. И вы должны сразу же. Это название сделать правильным в соответствии с вашим SEO-ядром. Формируя название для вашего ролика, вы должны помнить, что название делается для роботов и для людей. Значит, что важно роботам? Роботам необходимо присутствие в вашем названии ключевого запроса. Например, в моем случае это полиглот Воронеж, и этот ключевой запрос должен быть в названии. Очень хорошо, если вам удается вставить ваш ключевой запрос в разных падежах несколько раз в заголовок вашего ролика. Вот как сделал я, я его повторил два раза. Что важно для людей, чтобы название вашего ролика было каким-то интригующим, интересным, притягивающим, вызывающим желание щелкнуть именно по вашему ролику, а не по роликам ваших конкурентов. А что хорошо работает? Хорошо работают какие-то ключевые слова. Например, слова-вопросы «Где? Когда?». Неплохо работают какие-то интриги или провокации Там, «Вся правда о?». Очень хорошо работают какие-то даты, цифры. «Как я стал миллионером» или «Как я заработал миллион за два дня?». Правдивая история воронежского таксиста. Вот что-то типа такого. Конечно, названия роликов не надо делать очень длинными. Длинные названия не читает. Название должно быть коротким, емким, притягательным. Говорят, если бы у меня было больше времени, я бы написал покороче. Но написание качественных заголовков, а заголовки это единственное, наверное, что читают, это целая наука. Для продвинутых. Если вы хотите погрузиться в эту тему, заняться более серьезно, то, что называется копирайтингом. Очень рекомендую почитать книги Орлова. Магические заголовки, слова-магниты, продающие заголовки и так далее. На одну из книг этого замечательного человека у вас будет ссылка в дополнительных материалах к этому уроку. Итак, используя SEO-ядро, используя рекомендации, позволяющие делать ваши заголовки притягательными, вы создаете название своего файла, что будет заголовком вашего ролика на YouTube. И теперь можно переходить непосредственно к загрузке файлов на ваш канал. В своем аккаунте вы нажимаете на кнопочку ⁇ Добавить видео ⁇ И самый простой способ это взять ваши файлики и отбуксировать вот в это окошко загрузки. Причем, если вы хотите загрузить сразу несколько файлов, вы их просто выделяете. 2, три, четыре файла. То есть если вы хотите более активно развивать свой канал, то, конечно, несколько файлов в день загружать на канал замечательно. Но опять же не перегибайте палку, чтобы ваши действия были не похожими на спам загрузки. Вот я выбрал два файлика и буксировочкой тащу в область загрузки. Что сейчас будет происходить? У меня сразу же начинают загружаться два файла. Вам нужно будет последовательно для каждого файла выполнить те действия, которые мы сейчас будем достаточно подробно рассматривать. Итак, страничка «Основная информация». Что вы здесь можете сделать? Вы можете подкорректировать заголовок вашего файла ключевое слово подкорректировать то есть вы можете добавить сюда каких то знаков пунктуации вопросительных знаков например большие буковка поменять на маленькие может быть даже добавить каких то значков которые привлекают внимание часто добавляют звездочки палочки восключательные даже значки псевдографики но принципиальных изменений вы здесь уже делать не должны. Почему? Потому что YouTube начал обрабатывать ваш ролик. То есть он уже его обрабатывает по тому ключевому запросу, которое он считал из названия загружаемого файла. Вот наиболее типичная ошибка. Люди просто удаляют название и пишут совершенно другое. И вторая... Тоже типичная ошибка, где пытаются продвигать ролик сразу по нескольким ключевым запросам. Так тоже делать нельзя. Одно видео, один ключевой запрос. То есть каждое видео идет в одном конкретном направлении. Необходимо вам сокрыть несколько ключевых запросов. Это делается чуть-чуть по-другому. Это для продвинутых. Вот я об этом буду рассказывать в курсе, который однозначно сделаю. Курс, посвященный Дорвеям. С заголовком все. Следующее описание вашего видео я специально для удобства растяну его, чтобы вы видели, какое у меня загружается описание. Вот такое, вот здоровое. Вы сейчас поймете, почему. Значит, вот в этом стандартном описании, которое загружается из настроек нашего канала, да, очень важны первые строчки. Вот именно в этих первых строчках вам необходимо обязательно повторить свой ключевой запрос. То есть тот ключевой запрос, по которому двигается данное видео. Я вообще поступаю по простоте. Я беру название нашего ролика и просто-напросто копирую его первым в описание. При необходимости добавляю какие-то слова-связки. Почему это важно? Вот посмотрите, как это работает в поисковой выдаче. Вот ваш ключевой запрос поиска. да? Роботы ищут название ролика, в которых есть этот ключевой запрос, и затем ищут обязательно в первых строках описания. Вот менеджер каналов YouTube ролик, и вот менеджер каналов YouTube из описания выдернуто. То есть я сейчас сказал роботу, повторив этот ключевой запрос в первой строке своего описания, что мое видео наиболее точно соответствует продвигаемому ключевому запросу. В моем случае полиглот Воронеж. Далее, вот из этого большого описания вам необходимо сделать уникальное описание. Из большого всегда можно сделать маленькое. Поэтому абзацы, в которых не присутствует ключевой запрос для данного видео, можно просто смело удалить и тем самым уже уникализировать ваше описание для данного ролика. Я специально разбиваю большое описание на абзацы чтобы просто было легче удалять но и обязательно вам необходимо добавить какой-то уникальный абзац в котором вы прописываете опять же с учетом того ключевого запроса по которому продвигается именно это видео какую-то уникальную информацию для чего это делается чтобы еще раз повторить ваш ключевой запрос для этого видео в описании В моем случае уже это будет второй раз но я например напишу полиглот воронеж лицензированный образовательный центр изучения иностранных языков в воронеже значит если вы не знаете что писать сделайте транскрибацию текста просто напросто перепечатайте о чем говорится в этом ролике ну, сделайте какой то такой уникальный абзац Роботы не любят, когда у всех роликов абсолютно одинаковое описание. Вот только из-за этого требуется его уникализировать. Ну а теперь для продвинутых. Если у вас достаточно длинный ролик, это какой-то учебный ролик, чтобы сделать его более качественным и более удобным для просмотра, в ролике довольно часто делают то, что называется таймингом. Это удобно и для пользователя, и очень хорошо для индексации, то есть вы получаете внутреннюю ссылку с YouTube. Также можно использовать и э, хэштеги в описании. Но на начальном этапе, в принципе, это можно и не делать. Но что необходимо в любом случае делать, на начальном этапе вы должны получить в своем описании первую бесплатную обратную ссылку на свой ролик что такое обратная ссылка мы об этом будем говорить но сейчас скажу это когда какие то ресурсы ссылаются на ваш в нашем случае ролик это адрес вашего ролика вот сразу же вы можете получить из своего же описания первую бесплатную обратную ссылку. Это очень хорошо для поисковых систем, для вывода ваших роликов на первую страничку поисковых систем. Как делаю это я? Я вставляю в описание название ролика. Здесь еще можно написать ссылка на этот ролик, чтобы было понятно, зачем это делается. А затем из менеджера видео, который я открываю чаще всего в отдельной вкладочке, просто копирую адрес данного ролика. Скопировал адрес и вставил его. Прям здесь же сразу. Вот обратите внимание. Вот это правильная ссылка на ваш ролик. Сайта именно youtube.com. А что еще рекомендуется делать в описании? Вам, конечно, необходимо разместить адреса своего канала с призывом на него подписываться. Можно даже размещать адреса плейлистов, делать какие-то призывы и, конечно, оставить ссылки на свои социальные сети чтобы люди могли найти вас связаться с вами просто развернув полностью описание вашего ролика вот на этом работа с описанием заканчиваем следующее это теги вы можете оставить теги которые вы загрузили в настройках своего канала то есть из seo ядра вашего канала для продвинутых скажу что вообще то если вы хотите лучше всего Конечно, чтобы первым тегом был у вас тот тег, по которому продвигается данное видео. В моем случае это полиглот Воронеж. И вот первый тег и стоит у меня, полиглот Воронеж. А есть очень интересные методики, которые позволяют благодаря тегам выводить ваше видео в похожее. Именно для этого сейчас в первую очередь и используются теги. То есть похожее это видео, которое выдаются при просмотре вашего в, правой, в правом столбце. Очень важный момент, который почему-то, к сожалению, а может быть к счастью, многие не используют и не видят в нем какого-то смысла. Хотя, это глупость, извините за выражение, великая. Я говорю о значке вашего видео. По умолчанию YouTube предлагает вам какой-то один на выбор значок который он выхватывает из вашего же ролика вот сейчас мне предлагают вот такой вот значок это абсолютно невзрачный значок который но ну, определенно не привлекает к себе внимание и ваша задача конечно сделать значок для вашего видео уникальным привлекающим внимание потому что на что обращают люди когда выбирают ролики из поисковой выдачи конечно в первую очередь они обращают внимание на хороший качественный значок если вы смогли привлечь внимание человека заинтересовать чем-то вот очень часто используют там каких-то девушек но здесь не надо перегибать палку потому что пользователи могут на вас и пожаловаться а может и сам youtube отреагировать если у вас там будет уже чересчур откровенка какая-то и значки видео конечно должны быть релевантными то есть если на значке у вас стоит там голубоглазая блондинка да в ролике там лысый мужик то это не совсем правильно но значок видео должен быть качественным и привлекающим внимание. Хуже всего, конечно, это взять его и оставить из самого видео. Этим самым вы теряете, теряете очень много. То есть люди, которые любят проводить аналитику, определили, что просто меняя значок видео, можно получить от 5 до 10% лишних просмотров. Поверьте, это очень много. Я решил вам отдать шаблоны которые позволяют делать хорошие персонализированные значки, и несколько уроков о том, как это делать, используя программу Photoshop. Сразу хочу сказать, это уроки не о Photoshop, а о том, как с помощью этой программы сделать конкретное действие, то есть сделать персонализированный значок и шапку для вашего канала. Поверьте, каждый, кто освоил Word, сможет это делать. Там все очень просто, коротко и понятно. Следующее тип доступа который вы предоставляете этому ролику. По умолчанию стоит из ваших настроек, открытый. Значит, очень интересная вещь – это публикация по расписанию. Но опять же, эта информация для продвинутых. Сейчас, пока у вас нет массовой загрузки видео на канал, вам это не пригодится. Но очень интересно. Теперь пункт, который почему-то, опять же, многие игнорируют, вообще не понимают, зачем это делают. Это первое сообщение, которое появится под вашим роликом в качестве комментария. Это то, что получат ваши подписчики. Вот к этому нужно тоже подойти с умом. Вот что мы сейчас имеем? Мы имеем одно ключевое вхождение в заголовке и как минимум три вхождения этого ключа в описании, в первой строке, в нашем уникализированном абзаце и в строке где мы получили обратную ссылку но вы можете получить еще одно вхождение а может быть и несколько в вот в этом сообщении к видео которое кстати получат все ваши подписчики и которые появится на вашей страничке видео то есть для роботов страничка видео это страничка сайта и все комментарии надо писать с умом, то есть писать заточенными под тот ключевой запрос, по которому продвигается видео. Вот люди, которые понимают, как это работает, в качестве комментария просто чаще всего пишут название вашего видео. Поверьте, они вам этим помогают. Значит, как делаю я? Я беру чаще всего первые самые важные строки, где хранится самая важная информация. Кидаю их в это сообщение. И хватаю еще раз название и обратную ссылку на ролик. И все это размещаю вот в этом вот сообщении. Чего я добиваюсь? Во-первых, я получаю еще одну халявную обратную ссылку. И получаю качественный комментарий. Первый. Да, от самого себя. Значит, оставляем галочки сразу же размещать информацию о ролике в профилях ваших социальных сетей. И остается очень важный момент, опять же его почему-то пропускают, оставляют на потом, это добавление в плейлисты. Ваш ролик необходимо добавлять в несколько плейлистов, то есть можно даже создавать технические плейлисты, но это опять же информация для продвинутых. Для новичков говорю следующее, ваш ролик обязательно должен находиться в каком-то из плейлистов. Это очень хорошо для ролика и очень хорошо для пользователей, которым вам будет легче искать информацию на ваших каналах. Просто ставим галочку на нужный вам плейлист. Если пометим еще одну галочку, вам покажут, в скольких плейлистах этот ролик находится. Можете хоть во все сразу размещать этот ролик. Это будет только хорошо. Все. Вот на страничке. Основная информация, мы с вами сделали все. Нажимаем на кнопочку «Сохранить» и сохраняем эти изменения. Изменения сохраняются иногда довольно долго. Вам требуется дождаться, чтобы появилось сообщение «Все сохранено». Если вы загружаете несколько роликов сразу, вы можете сразу же, нажав на кнопочку «Еще», проделать все эти действия, которые мы выполнили над первым роликом, над вторым роликом. И опять же не забыть нажать на кнопочку «Сохранить». Появляется сообщение, все изменения сохранены. И, в принципе, на этом можно выходить с этой странички. Но я вам сейчас покажу очень полезные вещи, которые появились относительно недавно. Это возможность сразу же со странички основная информация поделиться в соцсетях. Вот в те соцсети, в которые он уже пропустил, помечены галочки. Вы сейчас можете нажимать на иконки социальных сетей, ну, например, на ВКонтакте. И отправлять информацию о вашем ролике в эту популярную социальную сеть. Обратите внимание, сразу же отмечается галочка. Вот лично мне этого очень не хватало. Это очень полезно, когда загружаешь несколько роликов и просто забываешь, какими ты поделился, какими ты не поделился. Поделившись в соцсети, вы продвигаете свой ролик, то есть привлекаете к своему ролику внимание. Конечно, хотелось бы, чтобы в этих соцсетях у вас были и друзья. Тогда вы получите не только обратные ссылки, но еще и живые просмотры. Очень хороший инструмент, который тоже появился относительно недавно, это отправить сообщение о вашем ролике по электронной почте. Вам необходимо в поле Кому перечислить Электронные адреса, кому вы хотите отправить информацию об этом ролике. Можете перечислять это через запятую. В поле сообщения можно что-то писать, можно ничего не писать, если у вас качественное написанное описание для этого ролика. Что получит на электронную почту адресат? Придет письмо от YouTube и скажет, что пользователь такой-то такой-то отправил вам видео. Вот если вы что-то писали в поле сообщения, вот появится оно над самим видео. Появляется ваш ролик вот, и все описание из этого ролика. Очень удобный, шикарный инструмент, который появился на YouTube относительно недавно. Но, пожалуйста, помните, все, что все это отправляется через аккаунт Google. Вот, и это сделано не для того, чтобы вы спамили. С аккаунта Google, с почты Google можно отправить за день не больше 500 писем. Дальше бан. Значит, если у вас включена монетизация на канале, но этого у вас еще нет, это опять же информация для продвинутых, а настраивать монетизацию есть смысл только в том случае, если ваш ролик длительный и вам хочется несколько раз на этом ролике пустить рекламу. В расширенных настройках, в принципе, ничего изменять не обязательно. Все, вот на этом все. Посмотрите, что у нас сейчас появилась в менеджере видео. У меня появились два ролика, которые я вот сейчас загрузил. Они опубликованы, но монетизация на канале включена, и они вот сразу видите загорелись зелеными значками. Вот так вот работает Квизгрупп. Но на этом работа над роликами не заканчивается. Вам обязательно необходимо с роликами сделать еще минимум два действия. Я нажимаю на кнопочку изменить прямо из менеджера видео. И снова попадаю в раздел работы с видео. Значит, пожалуйста, запомните, что вы сейчас, конечно, многое можете изменить здесь, кроме вот того сообщения, которое вы отправили пользователям своим, подписчикам своего канала. Оно отправляется один раз, и теперь это поле для вас недоступно. Все остальные данные вы при желании можете менять, ну, кроме, естественно, заголовка. Но мы сюда зашли. С другой целью. Мы с вами сюда зашли для того, чтобы добавить к вашему видео аннотации. Аннотация это мега инструмент по продвижению и удержать на вашем канале. Как добавить аннотацию? Нажимаю добавить аннотацию, выбираю, например, аннотация примечания. Мне она очень нравится. да Выбираю место, где должно размещаться эта, эта аннотация. Сейчас нельзя их размещать правом нижнем углу потому что они будут закрываться не надо их размещать внизу потому что они будут закрываться вашей рекламой вот и не надо их размещать в правом верхнем углу потому что там сейчас размещаются подсказки то есть что нам остается нам остается вот эту вот область на экране опять же есть такое понятие как золотое сечение это те места на экране на которые люди обращают в первую очередь внимание кому это интересно? Такая информация доступна, но в первую очередь важна для тех, кто занимается профессиональным съемкой и монтажом. Я размещаю сейчас свои аннотации, ну вот где-то вот здесь, как раз поближе к золотому сечению. Например, пишу, подпишись. Конечно, не всегда хорошо, когда, когда аннотация закрывает часть какую-то важную на вашем ролике. поэтому тоже пожалуйста об этом не забывайте. значит для аннотации очень важен цвет рекомендуется использовать какие-то пастельные цвета. это голубенькие, зелененькие красные лучше не использовать, хотя очень многие его используют. мне в принципе тоже очень нравится такой темно-красный цвет, хотя этот цвет опасности но привлекает внимание ну давайте я так сейчас и сделаю в нарушении всех традиций. Выбираю вот такой пастельный цвет. Вы можете выбрать цвет самого текста. Я практически всегда пишу белым. И размер. Ну, например, 16. Вот я получил вот такую вот аннотацию. В своем видео вот так это будет выглядеть аннотации конечно сейчас смотрятся как вещи пришедшие из далекого прошлого и по имеющейся информации это конечно скоро уйдет либо видоизменится а новом о новом инструменте я вам сегодня расскажу это инструмент подсказки вот наша аннотация готова теперь вы ее можете конечно буксировать по Вашему ролику выбирайте какое-то другое место появления и можете изменять, буксируя край этой аннотации, длительность ее. Если вам аннотация не нужна, вы ее просто выбираете и нажимаете на значок с корзинкой. Крайне не рекомендуется загромождать все видео какими-то аннотациями. Это ужасно смотрится. Это по большому счету уже идет как бы нарушение правил YouTube. Не злоупотребляйте этим. Значит, аннотации могут быть просто вот такими заплаточками, да, с призывами и действиями, но очень важно и чаще всего аннотации используются как активные кнопки для совершения каких-то интерактивных действий. То есть человек нажимает на вашу аннотацию и попадает, например, на другое видео, либо уходит на э, подписку на ваш канал. Вот когда вы делаете перелинковку с аннотациями, то есть с одного видео можно перейти на ваше другое видео, вы этим самым удерживаете зрителя у себя на канале, что очень важно, и что является вообще одной из основных задач развития канала. Например, вы делаете несколько уроков, либо у вас связанные какие-то ролики, вы можете написать в аннотации, смотри следующий урок тут. Ну вот как-то так, да? Опять же, можно менять размер этой аннотации, опять же, можно менять расположение этой аннотации, например, вытащить ее вверх. Да? Теперь, чтобы эта аннотация стала активной, чтобы человек на нее нажал и попал на другое ваше видео, вам нужно активировать ссылка, поставить чекбокс ссылка. YouTube вам предлагает перейти на видео, на другое, на плейлист, перейти на канал, перейти на подписку. Но мы сейчас сделаем переход на другое видео. Что для этого требуется? Вам для этого требуется в поле ссылка вставить адрес вашего видео. Причем не обязательно, чтобы это было видео с вашего канала. Вы можете перейти на любое другое видео. Кстати, этим мы будем пользоваться, когда будем говорить о продвижении, о связывании каналов. Вот я взял какое-то вообще видео с чужого канала и вставил ссылку на это видео значит вы можете попросить чтобы эта ссылка открывалась в новом окне либо чтобы открывалась же в этом ну кому как удобнее я практически всегда делаю так что ссылка открывается в этом окне чтобы человека никуда не перекидывало все не забывайте нажимать на кнопочку сохранить и применить изменения значит кроме перехода на видео вы можете сделать очень часто используемый вид аннотации активный это переход с подпиской то есть человек будет нажимать на вашу аннотацию на которой например будет написано подпишись да и будет подписываться на ваш канал то есть его будут перенаправлять на главную страничку вашего канала для продвинутых могу сказать что если вы в строчку добавите несколько управляющих символов то вы можете получить эффект как на сайте с нашей обратной связи то есть когда будет появляться выпадающее окошко и человеку но ну, в любом случае придется подписать ваш канал либо нажать на кнопочку скрест чтобы закрыть это окошко очень хорошо работающий инструмент но опять же для нас на начальном этапе это не принципиально сейчас принципиально понять для чего это делается и как это работает вот кому то может показаться что это все лишние действия но Опять же, по статистике, по аналитике это все работает и работает очень эффективно. Тем, кому нравится проводить анализ своих действий, вы можете в аналитике своего канала посмотреть, с каких видео и как работают ваши аннотации. Вы будете поражены тем цифрам, сколько вы получили через эти аннотации переходов, кликов, подписок и так далее. То есть все это работает, все это не пустые слова. Значит, давайте сейчас мы эту аннотацию как раз переделаем на аннотацию на подписке. Напишу здесь, напишу здесь подпишись, «Подпишись». И вместо ссылки на видео я скажу, что это будет подписка на канал. От меня потребует вписать адрес канала, на который я хочу подписаться. Я перехожу на главную страничку канала и копирую просто вот этот адрес с главной странички. Это как раз и нужный мне адрес. И вставляю ее в поле. Все, не забудьте сохранить и применить изменения. Вот сейчас наша аннотация будет работать как подпишись. Давайте я вам покажу. Переходим на видео. Ждем. Вот появилась наша аннотация. Я нажимаю на эту аннотацию. И меня перекидывают на главную страничку моего же канала. Так как я на него уже подписан, повторно подписаться я на него не могу. Вот очень хороший инструмент аннотации. Пожалуйста, его используйте, если, конечно, хотите, чтобы ваш канал нормально развивался. Еще один мега инструмент, инструмент, который появился недавно, это подсказки. В редактирование подсказок вы можете войти, опять же, нажав на кнопочку «Изменить», либо прямо со странички самого видео, вот те кнопочки, которые позволяют вам выполнить и работу с аннотациями, и работу с подсказками. Нажимаю на подсказки. И вот сейчас меня перекидывают на страничку, где я могу добавить подсказку. Что такое подсказка? Что нам требуется чаще всего в виде подсказки использовать? Это переход на какое-то видео, либо на какой-то плейлист. Вот я сейчас буду с помощью вот этой подсказки продвигать целый плей плейлист, который посвящен, ну, например, английскому языку. Выбираю нужный мне плейлист из списка имеющихся у меня на канале и нажимаю ⁇ Создать подсказку ⁇ Опять же, вы можете выбрать время, когда эта подсказка будет появляться. По умолчанию она появляется сразу же. Вот посмотрите, как это будет выглядеть. То есть будет появляться вот такой значок с рекомендацией нажимаем на этот значок и будет появляться красивая красивая далеко не как наша текстовая аннотация окошечко вот конечно за такими инструментами и будущее на YouTube. итак друзья у нас остался еще один инструмент субтитры в этом курсе я вообще его рассказывать не буду потому что это колоссальные затраты времени по настройке этого инструмента и крайне мало этим занимается но для продвинутых я сразу хочу сказать это один из самых мощнейших сейчас инструментов вывода вашего ролика в топ все друзья ролик наш готов ролик загружен ролик у меня оптимизирован мы с ними сделали практически все кроме одного вам нужно перейти на страничку вашего ролика посмотреть этот ролик до конца обязательно посмотрите этот ролик до конца и когда вы его посмотрели до конца, обязательно нажмите себе первый лайк вот. и поделитесь в тех социальных сетях, в которые вы еще не поделились. И на этом правильная загрузка и первоначальная раскрутка вашего видео можно считать законченным. По большому счету, сейчас ваш ролик должен сам начинать набирать обороты. Но мы ему поможем. И именно этим мы будем заниматься, ну, как минимум, еще два последующих занятия. Итак, домашнее задание. Вы должны на свой канал загрузить 25-30 роликов. Это могут быть ваши авторские ролики, могут быть ролики с чужих каналов. Основное требование. Вы должны строго выдерживать выбранный вами режим загрузки роликов на канал. Это о чем я говорил в самом начале выбрали режим каждый день по ролику то есть вам на это потребуется но ну, минимум 20 дней вот через 20 дней я жду вас на очередном занятии если вы выбрали режим там два три ролика за один день то минимум вам нужно будет переходить к выполнению следующего занятия через семь дней то есть сейчас вам нужно грамотно наполнить свой канал первыми двадцатью роликов Значит, в качестве отчета вы располагаете ссылку на страничку видео с вашего канала перешли на главную страничку выбрали видео и вот эту вот адресную строчку оставили в качестве отчета по домашней работе Именно на этой страничке будут отображены все загруженные вами видео, будет отображена дата, когда вы его загружали, и будет видно, сколько вы набираете просмотров. Значит, друзья, если у вас есть какие-то пожелания, рекомендации по данному тренингу, оставляйте их в бланке отчета. Большое всем спасибо, до свидания.